Жожа ноль охуел меня нолем называть, сука, ебаная. А, блядь, вот тут А вот так, короче, сделаем. Вот так сделаем. И вот так сделаем. Смотри, прикольно, когда отсюда года. Готов? Блять, сейчас секунду. Привет вам снова. Передай привет, привет, пожалуйста, сметанки. Вадим, спасибо, что попросил у меня прощения. Витанка, это я его заставлю, заставил. Не, он просто включил, он просто включил. Он сам сказал, зайди, зайди в диалог, включи кружочек. Я... О, спасибо, кто большой на зре запостил. Респект. Витанка, спасибо за 700. Привет, привет, спасибо огромное. Привет, мальчики, Жож, не получилось отправить донат. Хуйня какая-то. Ты ты чего хоть? Ваня, не расстраивай, не расстраивай. Спасибо большое, Аня. Да не, Ваня спасибо никто не, не расстраивает. Мне все хорошо, правда. Я очень рад. Спасибо, что поздравляете меня. И да, надо отправлять. Очень приятные деньги. Спасибо большое. Как раз колеса починилось. Антихай. Так, ну что, вы готовы? Зачем ты послал Кока-Коль? Туда убрал, а у нас же есть. Готов? Блять, сейчас да, шампанский допью. Шампанское хочешь попить? Ну я допью. Так ты так? Это у тебя 25% шанса на угадать. Нахуел? А Каждой попитки? Ну у тебя же. Я не доживу до 2 стрима. Ты же понимаешь? Я не дожди до 2 стрима. Не, Танюх, красава! Давай, давай, давай, ладно, за вопросы, давай, ладно, вопросы Лена, спасибо огромное. Значит, хочу сказать вам пару полозненных слов. Вы замечательные ребята, пожалуйста, оставайтесь с собой и больше улыбайтесь. Я замечательный, Вадим, хуйня, его. Согласен. Не, ну у меня в последнее время что-то подъем эмоциональный, вообще максимальный. Джо Джожу приехал, я что-то вообще как будто э, заново родился. А мне такое не говоришь, сука. Я думаю, что я худела что-то делаю. Не, капец, очень приятно, что ты приехал, естественно, пиздец прям. Не целуй меня, нет, не гладь так, Ваню будешь гладить, нет. Да, давай. Загадай просто будем читать. Блин, нам надо что-то с донатами сделать, бро. Поднимем, давай поднимем. Может их просто на время выключить или сейчас быстренько это прочитаем? Сонечка, спасибо за 300 огромное. Можете не донатить. Да, можете тебе какое-то чуть-чуть времени донатить, потому что вы очень много донатите. Спасибо вам огромное, это очень приятно, но это пиздец как дохуя. Ладно, я минималку чуть повыше. Короче, Здесь стрим, чтобы я видел, как мы А вот, так. я вот могу тебя включить. Вот так вот уже ты вот там мы там маленькие, а там нормальные. Давай. Просто задержка. Ребят, я немного, короче, повышу минималку. 10. Ну, потому что мы не можем начать, потому что вы какие-то слишком все. Вы слишком какие-то все. Сколько поставить? Может тысячу. Ладно, да. все будем делать. Спасибо всем огромное, спасибо. я последний да, раз читаю. Я, и надо начать уже. Стримить. Сонечка, спасибо. Даюшка, спасибо. Эли, спасибо. Дмитрий, спасибо. Пожди, там там еще раз, моего друга, с днем не рождения. Не Дима, Дима. друга Натова, с днем рождения, антихайп а максимальный. Ниже, там какая-то была ниже. Я Пошли. только не вижу, что он... Холя сегодня на прямом эфире сказал, что Жоржа его друг, и он его обязательно поздравит лично, потому что важно именно при встрече. Не гоните на него. А, я не знал, но просто даже я этого не знал. Ну, ладно. Дим, спасибо за 300. Ну, да мне это мне не важно, просто это типа как и все. Мне это не важно на подарок, что-то такое. Охуй. хоть во Львов. Когда тачка будет, уже будем думать, да, наверное? Да. Сейчас машину сделают, у нас колесо же пробилось, короче, чтобы вы понимали. А, и, короче... А там, не. И там, короче, меняется только два колеса. И это все биток, обойдется еще биток. в 100 кусков, чтобы вы биток понимали. покажу. 100 тысяч рублей. Мне вообще нет бицепса, я лох по стрельку. Так у меня тоже заплывший бицепс. Смотри. Это что за глугорок, бля? У тебя вообще как нахуй это? У меня, смотри. У меня сосиска просто какая-то. Я кука плечика, блядь, у тебя. Мдема, йоу. Мдема. Все, спасибо огромное, короче, надо. Короче, ты готов? йоу Ты готов? Да. Может, вот так вообще на центр поставить? Давай, давай, читай, просто уже первый. Ну тебе пизда. Сейчас. Как всегда, хочу сказать огромное спасибо тому Президиуму, который мне помог. Назадный Президиум это просто такая баллёшечка. Просто... Там такие лучшие люди. И... Шлюшка по пибо. Так. Как Бля... такой мой взгляд на себя? А? Взгляд у тебя, как вчера. Ну, когда ты был... Э, уставший и очень хотел спать. Так, смотри. I'm Давай первый вопрос. Сначала очень легкое. Каким спортом я занимался в детстве? Этот вопрос, этот вопрос будет без вариантов ответа. То есть у тебя шанс, ну там типа понял такой маленький. Каким спортом я занимался в детстве? Я помню, ты ходил в качалку. А, да, хоть ты чем-то занимался? Только так, чат да? нельзя читать, пожалуйста. А, да, я... Не знаю. У меня есть коловеч сейчас два выбора, какой-то айкидо, а, либо что-то там самбо либо бокс. Угу. Может, ты на бокс сейчас ходишь. Возможно, такая понял, что ты пошел сейчас на бокс. Типа. Я чем я чем-то из боевых искусств занимался какой-то темкой. Как... Ну я помню, чего. подсказка нет? Нет, подсказок нет. да вот вы чатат вот этим глазом глянут Так вот, вот так, вот так, вот так, вот, вот так, вот Пизда. Ч пишет, да. нытьем? Пошел в школу по нытью. Жожик, привет. Настя, пожалуйста, вам хорошего стрима. Спасибо, Витал. Спасибо, Витал, ебать за кусок, нахуй. Настюхе антихай максимальный. Ну? Ну я правильно, Мысуху, скажи? Ну, примерно. боевые да, спортом? Ну, там можно подраться. Типа вариант, да? Ну, блять, если можно подраться, то мы заниматься, чтобы там ебаленький побить кому-нибудь. О, лично Сережа 2к. Сережа, ответит все пожалуйста. Спасибо за Нихуя, блядь. Не, ну в забавке это так некрасиво, наверное. Что? Отвечать? Ну, типа, да, как-то некрасиво. Ну, я постараюсь, но просто я не обещал ничего. То, что я смогу вспомнить это и ответить. У Вади есть переписка с тобой. Ну, кстати, это? да, можешь написать переписку. Кстати, пиздец тебе халява прям. Давай вариант О, Боже мой, что может быть хуже вот этого знака? символа? Ты посмотрел что-то? боже, нет. Я не знаю, пусть будет бокс. Бокс, Сейчас, это неправильно. Я занимался футболом. Я ебаный крестьян рнул, ну, блядь. Си. <зас> Мужик развес, порфоворот, я с тобой Давай, пей. Пей, давай. Ты проебал. Ты мне нахуй вообще не знаешь. Давай, нахуй, чем я занимался в детстве. Хуйней. Иди нахуй, <зас> Давай, <сас> давай. Пей нормально. Что ты пьешь? Вот то пей. Я залпом выпил плохо Давай так. Какую еду я терпеть не могу. Варианты ответа. Первое. Макароны с сосисками. Второе. Пицца пепперони. Третье. А что есть еще какая-то еда? Придумай. Картошка с сосисками. Подожди, я выделю тебя разговор. Сосиска в тесте. Давай, лазанья и паста. Четыре еды тебе. Паста, ты думаешь, что одно, да, блюдо потом нет? Паста, паста, просто похуй, любая паста. Банайезе. Банайезе. Получается, у тебя два варианта действительных. Это вот сосиски ой, первый какой вариант был? сосисы э, макароны, макароны с сосисками и первый вариант какой? а второй вариант какой? Это первый макарон с сосисками, mm -hmm. а второй макароны с сосисками. Первый макароны, с... ты думаешь, я не люблю макарон с сосисками? Я не знаю, я остальные варианты сам забыл. Макароны мой. с сосисками, пицца пепперони, mm -hmm. потом паста баландез и э, Ты же собака, блядь. Лазанья. Mm. Что я не люблю из этого? Пицца пепперони. Пицца пепперони я люблю. Да. Нет, я не люблю лазанью. Mm. Лазанья это вообще хуйня, блядь. Ты я помню. Нормально они готовят. Я это, помню, это Маша это готовила лазанью. И Маша хуево готовила. Хуйня хуяло. полная лазанью Маша хуево готовила. У меня разиболовская есть мама вот, когда в Москву пришлось, Нет, я вообще не такого, вижу лазанью. Мама лазанью блядь. такого делает. Фух, сыры. Сыр теста, блядь, фарш ебать. Пей. Залпом? Я тебя разъебал еще один раз. Ты понимаешь, у нас все в прямом эфире. Ну, Маша, ну, а сколько, давно 30 было. Спросов? Нет, похуй, сколько сделаем. Просто 30 сделали. А так похуй, сколько сделаем. Давай так. Вопрос. Тоже выпей, пересохло. На чем, над чем я могу смеяться до упаду? Над стримом Жожа Хэфэ, над шутками Щербакова, над шутками Ивана Диппинса или над изменением голоса? Изменение голоса. Это 100%. Это видосы Эректи, которые раньше от Хуярда это точно, что вы... Козел, блядь. Легко, а? Первый балл. Первый балл, глотай хуйню, блядь. Нормально, блядь. А он над шотками Дипинса? Меня же разрывало mm -hmm. последнее время. Все это мне говорил, блядь, он рядом, он не может уйти или нет, сегодня будет дискретно, блядь. блядь. Ребят, вы в курсе, что антихайп? Да, я, я знаю. Могу тебе чашку так раскрутить и чашку тебе разъебать хочешь? Не <laughs> надо, да, пожалуйста. Ты готов? Угу. Uh -huh. Ты готов? Значит, Ладно. Ты готов? Ладно. Welcome. Welcome. Welcome. Welcome to, Welcome to the Disney Давай. Channel. Давай. Давай, ты готов? Ой. Ты готов? Welcome. Welcome to the Disney Channel. Ты готов? Ты готов? Ты готов? Да. Ты готов? Из-за чего у меня обычно болит голова? Первый вариант ответа. Наташа доводит. Или доводила? Доводила. Да. Доводила. Наташа доводила. Играл долго в компьютер. Нервничал. Угу. Либо... Мама... Либо невкусная еда. Нервничал. Нет. Невкусная еда? Долго играл на компьютере. А тебе ты считаешь, что если ты долго играешь на компьютере в КСК, например, тебя убивают, ты тоже, это ж нервнички нет? нет. Да. Неправильно. Пей. О боже, боже. Это мое шоу, понимаешь? И право тут создаю я. Антихай. Пиздец. А потом еще окей, но вопрос просто лучше, один. ты главное не расстраивайся, будет хорошо, ты лучше, молодец, Сережа профессор. Что ты такая богатая? Ебать, реально, Ситанка, откуда у тебя денег много так? Давай, every day I'm shuffling. Блять, мне так понравилась эта тема, когда говоришь какую-то фразу и включаешь музыку, это такой хай пиздец. Типа, Павел говоришь, типа, ребята, а что вам задали по математике? Drop the так на что я откладываю деньги? На похороны себя блядь. На что я откладываю деньги? На покупку Ролс-Ройса. На жизнь в... на острове. Говорят, я, типа так долго договорил его, что реально хочешь. Да. На переезд. Или не откладывай, нихуя по нулям. Последнего. Саша, наверное, ебать. Это наша. Жизнь. Красава, нахуй. По нулям. Так. Ладно. Что поднимает мне настроение? Смешные тиктоки. Когда Майк бегает кругами. Собственно, заеб. Ну. Когда а я что? играю в доту. Ага. Или когда кушаю пиццу. Что, тебя бесит? Mm. Подожди, вопрос что поднимает мне настроение? Что? Я забыл. я забыл все варианты! все, что я сказал, я забыл! Подожди! Такого, я играю в, Дот, когда я я играю в доту, когда я смотрю тиктоки, да. когда майк крутится кругами. TikTok. TikTok. Да, ТикТоки. ТикТоки. Тиктоке? Да, стопроцентно. Дота тебя понимаю? бесит. Дота тебя бесит, а пиццу ты не особо, тебе похуй. А вот, потому что ты особо не ешь. А вот ТикТоки смешные ты yeah. Красава, балл достается тебе Блять, три-три ты сравнялся, но тиктоки смешные, это же смешно, согласен? Да, красава нахуй Блять, точно я право придумал? Чего я такое делаю, чтоб... Блядь, почему я сегодня говорю вообще антихайп, я не понимаю Здарова. Спасибо большое, Полечка, за тысячу. Откуда у вас такие деньги? Я просто не понимаю. Ты готов? Да. Чем, чем можно меня успокоить? Начать мне жестко сосать хуй. Начать рассказывать какие-то смешные истории. Позвать меня играть в доту. Или просто написать какую-то хуйню мне. Кстати, тут э, два варианта есть правильных. Я опять забыл? Я забыл, если честно, где я сейчас. Drop the best. Ну, давай, что? Вспомнил? Пиши. Говори. А что за ответы? Вопросы. Ответы тебе. Коньки? Нет, я по роликам. Подожди, я не пишу. Ну? Бля. Ты помнишь вариант ответа? Ну, ничего, не помню. Ты не оба опустили? А кому я говорю? Мне плохо. Ладно, давай другой вопрос. <сих> У меня мешает кататься на роликах. Очень сложные вопросы, пиздец. Какое мое самое яркое воспоминание в жизни? Так. Самое яркое воспоминание. У меня вот сейчас, как я подмышку понюхаю Блять у меня шо, вообще нет ярких воспоминаний? Вот это вот яркое воспоминание Подожди Яркое воспоминание Что ли ебать Какие у меня яркие воспоминания вообще есть? То что злоб то что я ебать О Тысяча рублей я работаю, но дома. А на выезд. Извините, пожалуйста. Обидно. Сметанка сказала, что она работает, но дома. То есть не приедет. же огромное спасибо. Это спасибо тебе. Я рад, что помог тебе. Спасибо за тысячу большой пиздец. Ладно, давай так. Блять, мне надо ответы, я не могу ответы придумывать. Вопросы, точнее. Давай. Какая моя любимая одежда? Марка? Одежда. Марко. Готов? Какая моя любимая одежда? Давай, я тебе говорю несколько брендов, ты говоришь любимую мою одежда. Nike, Adidas, Reebok, Puma. Nike, Adidas. <с freshmen> это еще одно слово, но не будем. Nike, Adidas, Reebok Puma. <с ethnics> ну, мне кажется, это... Блин, у тебя много изиков, поэтому может быть Adidas. Ну блять, ну да пусть будет Адидас, потому что у тебя Найка я вообще не видел Ну у тебя есть Зикин, поэтому может быть Адидас. Adidas Найка вообще не видел Не, мне нравится Найк Отпишите мне на шмотке Найк нет Есть такая Пойди посмотри Спасибо, что ответил Пей Предай привет чатику ТГ Легенды Мы тут все буси, бусинки была ТГ Легенда. Бусинки есть вообще твичевские? Представите пожалуйста если я буздинка, можете меня надеть, меня надеть на письмо? О! Не надо. О, вот это сейчас вообще будет пиздец. А, нет, не пиздец. Давай. Вот вообще пиздец будет сейчас. Моя любимая игра компьютерная. О, это вообще пизда, бро. Это сейчас вообще пиздец. Это вообще пиздец. Это а соу... будет? Будет. Вот на данный момент моя любимая игра. Ща вообще пизда. КС, Фортнайт Дота? Net for Speed Underground Давай Бля На данный момент На данный момент ты идёшь нахуй а -а. На данный момент Моя любимая игра На данный момент Я помню знаешь? На данный я... момент Моя любимая игра Вот это два Нет Mortal Kombat Хахахахаха Я, я не вообще обожаю Mortal Kombat вообще. Играю на PlayStation 5. Ты дома спишь нахуй хоть солдат. Пей, блядь! блядь. Пей. Опа, блядь. За ног дверь, нахуй. Откройте полиция. Пей. Нет. Ты кто такой? Ты не угадал, бабак! Кто Ты не угадал! Ты кто такой, что меня оставляет? Пей! Он все пишет! Пей! Готовся еще просто? О! Пиздец, вот это сейчас вообще пиздец. Нет, ну вот, сейчас вот даже просто на постри, сейчас я начат, вот резко раз два три, взгляд на чат делаю, вот подумай вот. Смотри ты, пью, ты... мне пить или не смотри. Ну можно еще гло... глоточек один. Сделать. Drop the bass. Можно глоточек еще один сделать. Давай drop the bass полный, делаем. О, вот сейчас сложно будет. Смотри, какая моя самая любимая сладость. Snickers, Сникерс. Сникерс. Марс. Лайн или Нек батончик. Марс Лэн. Что такое по способу? Lion. Это у нас такой <свеческие> вкусненькая такая хуйня. Я очень сильно люблю эту хуйню, пиздец. Одна из любимых. Одна из любимых или любимая. Лайн. Давай. Ну, мы с ответом. Нет? Ты, кстати, прыгаешь. Для чего я сейчас бог? А ты, кстати, знаешь, что кто проигрывает, тот 100 тысяч рублей не должен? Сеомни, спасибо большое за тысячаночку. Антихайп тебе максимально. Блять, что такое я говорю антихайп? блять, я не понимаю. Бэнс Дэнси. Сникерс, Марс. Сникерс, Марс, Лайон. И нестле нес, нес, такие батончики фитнес. Пусть будет сникерс. Несли батончики фитнес. Они такие пиздатые. Такие понял. Пей, с в такие охуенные. Давай тебе вопрос один бабрикол задам, и ты мне скажешь. Давай. Угадаешь или нет? Давай, изи. Давай, изи. Я тебя угадаю. 5-3, я тебя кем выиграю. Кем я хотел стать в детстве? <свес> Ой, я выиграю уже. Чепаччет, евды. <свес> <свес> ну, кем ты хотел стать в детстве? Yeah. Это очень легко. Космонавтом. Пей. Жожа космонавт. Пей. А вариант ответа будет? Полицейским. Бизнесменом. Yeah, да, давай. Юрист. Юрист. Я-строитель. Строитель. Я... Строитель. Uh... Битбоксер. Yeah. <пых> Пример. Так. И последний врач. Еще раз. Юрист, полицейский. Полицейский. Строитель, врач. Полковник Жожа Неправильно. Юрист. Неправильно. Врач. Неправильный. Пью Точно правильно? Да. Полечка, буквально с нет, у меня когда я пьяный, ты знаешь, говоришь, пьяный в сюжет, и У меня зюзи хафе. <с of с rằng> мне пишут то, что я зюзи кафе, блядь. Ладно, Бенс Дэнс. Врач кафе, это я, я стоматолог. Ты, ты готов? Я наверное, хирург кафе. Да. Yeah. Что меня привлекает в девушках? Vocal. Ноздря. Отсутствие имени Наташа. Ноздря, палец, подмышка. Волосы. Волосы что то какая-то хуйня, тут, по-моему, один был вариант нормальный. Ну давай, это ты, тебе ты, короче, ты создаватель вопросов. А как так получилось, что варианты какие-то такие, блядь, странные? Да давай, бухой-пухой бухает, не проебался, это твоя проблем, проблема. Сиски. Сиски? Нет, даже ты волосы, Да ты выпил уже все равно. Ладно, давай такой вопрос. Что бы я выбрал? Жопу или сиски? Я его знаю. Девочки, пишите, у которых есть большие груди. Ну, вот ну давай, блядь. Какой? В у меня руки вообще мускулисты вот этой пыль. Ох, ебать, сука, трапеция ебаная, бля, боже мой. Тебе пизда. Тебе пизда. Да. Какой мой любимый фильм? Ебаный Еба... в жопу носатый сос 33. Это твой целебная фильм. Какой мой любимый фильм? Первый вариант. Область тьмы Второй вариант Марсианин Третий вариант Один дома Четвертый вариант Бэмс Дэнс Парам Дэнс Бурури Аутвест. Вест Кэнди Вест Пусть будет Один дома Ты же такой банальный человек Не особо интересно, поэтому Один дома Глатай. Слишком лайт вообще. Ты даже счетчик не обновляешь, ты понимаешь, что всосан, нахуй, в рот. Ладно, давай так. От себя. Вот сейчас перед вами в данный момент в, зю, в зюзю хафе. Пиздец. Я, я взюзю хафэ, отвечу. А кто проигрывает? Ты выиграешь, пиздец, уже нахуй. Давай так. Моя любимая марка авто. Мерседес, Ламборджини, Роллс-Ройс или Макларен. Мерседес, Ламборджини, Роллс-Ройс, Макларен. Ламборжини. Okay. Так бывает. Лаша Райбана. Сравниваемся, сука. Ты, почти проебал, ты почти проебал уже, лох. Давай. Место, которое я хочу посетить. Монако. Москва. Киев. Или же... Варшаву. Москва, может быть? Нет. Чё, охуел? Варшаву. Бля, такой пизда был Боже. Зачем мне Киев? Я так в Киеве. В Москву я не могу поехать. Монако, Монако. Зачем мне Монако? Монако! Монако! Нет, подожди. Сейчас, жди. Зачем мне солнце? Монако! Когда у меня есть такая собака. <связывая> <связывая> вот, и Варшава остается. Блять, ну Варшава, ну ты-то хочешь больше, вот тебе выбор. Даже ты можешь заехать в Москву Украину. В Москву ты можешь Не ехать. могу. Нет, пусть, да, да, пусть вот такой вариант. Ты можешь заехать в Москву. Кто сказал? Просто я предполагаю тебе такую возможность. Ты обойти. не можешь предполагать, нельзя. Ты бо... Вот у тебя есть возможность, ты можешь поехать туда, Нет возможности. либо Варшаву. Ты поехал бы в Варшаву, либо туда, если у тебя туда то, Я и туда поехал. поехал бы в Варшаву, потому что я в Москву не могу. я не могу. Да, такой пизда был. Пей нахуй, не пизди меня. Я не могу в Москву. Я буду играть в твоей игре. Пей. Я не буду. Варшаву. Рано ответил Варшава. Варшаву. Пошел нахуй. Варшава, пей. Пей, Варшава, блядь. Пей в Варшаву, ты хочешь поехать в Москву больше? Я не могу Москву ехать. Если бы хотел, ты поехал бы в Москву, чем Варшаву. Кто сказал? Я. Я это факт. Ладно, хорошо. Пиздайте. Боже мой. Какая моя худшая привычка? Сосать без предупреждения. Ковыряться в пупке и нюхать. Ковыряться в жопе и нюхать. Нюхать вещи грязные. Трусы. Или когда я снимаю трусы, вот так их подкидывать, ловить рукой и класть в корзинку. Последнее. Соседняя сто процентов Блин, это сыпая. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Я, конечно же, не подсматривал. Тут камеры? В моей комнате камеры? В квартире? Или что? Скрытые? Зачем мне солнце? Все. Тебе пизда. Любимый персонаж в доте? Тамассас. Нет, а вариантов. Я... Вариантов. Давай ты... вариант. Пуч. Это один вариант. Подожди. Я раз интригу делаю. Пуч. Шадо финт. Шадофиент. Шадо финт. Бабка. Что за бабка. Не знаешь бабку, да? Сейчас пес. Заняем, Ладно, давай, давай легче. Фантом Лансер, Антимак. Темплар Ассасин и Войд. Войд. Нет. А кто? Темплар Ассасин. Пиздебол. Ты никогда не играл. У меня больше всего игры на аккаунте на ней. Пухнуть оговорки. без тебя твои глаза цвет океана. Я запомнил навсегда Что блять? мы точно будем на втором стримить да блять надо на втором постримить потому что надо поговорить мне желание сказать эти блики ослепляются эти все два сами лечу комета сказать где ты мне желание сказать ведь без тебя день комета слушай очень важно что незаконного я делал в тихо, тихо, тихо. <свят> тихо, тихо. Что незаконного я делал? Стоял... Вот сейчас будет пиздец. Ты сейчас охуеешь, Ты слушаешь? Что незаконного я делал? Стоял сзади тенниса и воровал мячики. Украл на футболе манешку. Манешку. Воровал жвачки в магазине рядом. Да. Либо же в напитке живчик воровал фишки. На теннисе воровал мячики. На футболе спиздил манеску. Такую цветную, понял? Ну, помнишь, как в футбол, не играл, Потом в кра... украл жвачки в магазине рядом. И третье, в живчиках, в живчиках и чипсах пиздил да. всякие штуки. Живчик это такой напиток у нас жесткий. В живчиках и чипсах пиздил всякие штучки, понял? Где они есть, а, я понял. Покуп... По да. ну. Что? Какой вариант? Бля, ты такой слабую жизнь прожил, пиздец. А, пусть будет пиздило живчиков. Нет, я, я, не звез, я украл, классно. я украл жвачку, и меня узнали, что я воровал жвачку. Я по 30 киндеров воровал в карманах шею, бля, В сетом классе я просто всю куртку забивал киндерами и уходил, у меня вообще популь был. Короче, чтоб ты понимал, а что ты, какой тебе вариант сказал? Это Это единственный, который не было. Еще я, короче, стоял, смотрел, как люди в теннис играют. Мы стояли, паун. И когда они перебивали мячиком, мы их пиздили мячики, пам. Нахуя от него продавать их? Нет, так идти. Но они за ними не ходили вообще. У них мячик вылетал, и они не ходили, понял? Да богатые. Да. А мы их брали и играли. Вот. Так. Давай 9-9 Слышишь? Ты готов? Алло угу. Пиздец, я устал Вопрос От Поппи Что мне нравится от Поппи Бо больше? Сиски Жопа ее взгляд, ее отсутствие. А отсутствие по <ком> здесь <rápida> <Её отсутствие, micandal> всегда с нами. Так ладно. Следующий вопрос: какое зрение у Вади? Минус один с половиной. Пей. Минус 0,5. Еще меньше, Просто 1,75 я подумал, что очки все слишком хуёво не дают. А Как тебе 37-ой? А, больше всего ничего? Вопросов нет? Вопросы тогда Братан, а я как-то задал тебе 10 вопросов, а закончилось 36. Я не задал, но начни заново. Давай так. Кто самый важный человек в моей жизни? Мама. Варианты ответа. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. И мама. Мама. Красава. У меня ничего нет. Можешь меня выпить. Налить сразу мне и себе У меня один раз было так, что в школе, короче, знаешь, Го делать горячий чай же? Как это хуйня. Так? У меня чай один раз решил прокануть другого чела, думал засунуть хуй в чай. А он оказался слишком горячий, вот хуй в и но я себя чай Была такая история. Блять, помню как-то один чел хотел выебать по пибо, но потом пошел играть в Доту на еще. И пел песню. Кой, кров, кров, сука. Прямо подо мной и вы еще звали ну ладно, не об этом. О чем я мечтаю? Вот такой вопросик, ебать. О чем я мечтаю? Новенький AirPods. Ладно, шучу. О чем я мечтаю? AirPods, новая шпидичка, метро, билет на метро, или или мино, мино, мино, мино, мино, мино, Замечтался. блять, я не знаю, о чем я мечтаю. О чем, давай, о чем я мечтаю. Просто сам скажи. В каком плане любом? В да Вот просто в жизни. О чем я мечтаю? Человек пишет. Для... Найти бабу. Да, найти наконец-то нормальную девушку. Хороший вариант был. Я не знаю, ну, брать. ролс или Келлина, я не знаю. Нет. Пей. Но я, я сам не знаю ответственный вопрос. Ген, ген, ген. Но ты не угадал. Ладно, вот это жесткий вопрос. Какую суперспособность я хотел бы иметь? Не иметь в смысле, ебать ее в жопу. Давай. Быть невидимым, быть самым быстрым, быть самым сильным. Вот если че я сейчас в камеру смотрю, посмотрите, вот сейчас ровный взгляд в камеру, если что, смотрите. Максимально Или ровно и точно смотрю в камеру. Как вам быть Магнинштейном. Я говорю, это пишу так самый ровный и максимально четкий взгляд в камеру. Ты видишь? Ха! Я... Давай, вариант ответа. Быть самым невидимым. Чтоб другие чуть-чуть видимые были, а я вообще не видел. Я сейчас смогу, но я прям оближу всю полгадку, чтобы жать. Я был в Я бро. Быть невидимым, быть самым быстрым, быть самым сильным или быть мипо из доты да. ну а. быть невидимым быть быстрым что еще быть в или быть деларой если было бы была бы деларой это полезно бывает а -а -а. так не важно что бы я выбрал? Быть эшкадишкой. Или айфоном. Будешь эшкадишкой дороже. По туалетам дороже. Эшкадишкой. Будешь эшкадишку? Ну, покури. Ладно, что бы я выбрал? Быть невидимым. Быть видимым. Быть видимым и быть водимым. Быть невидимым, быть видимым и быть Вадимом Ладно! Все. Быть невидимым Быть быстрым Быть медленным Суперспособность Быть медленным я супергерой. Блять, убавляю. Блять, давай просто по зло послушаем, надеваем и ляжем в тема. тема. Ну, да. ответь, Ладно, быть быстрым. Подожди. Я еще не назвал вариант отдельного. Ладно, подожди. Что бы я хотел бы бы... быть? Чем хотел, чем я хотел бы быть? Я хотел бы быть в платье с короной. Фу, это очень смешной вопрос был. Сейчас ты бы быть видим или не видим, или Вадим. Да хуя, процесс идет работа. Так в чем я хотел бы быть? Не видим. Нет, я хотел бы остановить время. Попей, блядь, на, попей, блядь, водички, нахуй, на, попей. Ты на, ну, Вадим, можешь что-то последнее? Фу, смешно. Можешь, по закрепить наш чат, блядь, как-нибудь, боюсь, что ты не успеешь на стрим, что? Че? У меня нет пуговки, чтобы Что за хуйня? На, попей, ебать! Тут написано Ты вообще гусенок! Вылетело, сука, вот так! Я встречу меня так. У меня сопли вылетают неожиданно. Фу! блядь. Сделал глоток, ставим на стол и едим дальше. Давай. Ладно, последний вопрос. Последний. А если заходить, я щепану, что будет зарядить? Не надо, пожалуйста. Блин, долбоеб. Мы не пили. Вы что, долбоевы? Мы пели. Тебя не слышно пишено. Мы пишно. только пели. Every day I'm shopping. Sure, Ладно. Какое мое любимое животное? Какое мое любимое животное? Это Чат Какое мое любимое животное? Собака Кот поппи Из-за тебя уебка идут Вот ты так, сука мне вообще похуй на твоего попи-бо, блядь. Ну как ты сказал, наша подслабьте со своей. Пада! Давай, Моя любимая животная. Это. Собака. Крокодил, да? Подожди. Ой, как смешно. Ой. Как смешно. Фу, как смешно, блядь, пиздец. Ладно. Давай, если угадаешь, мое любимое животное, я охуею. Так, сейчас я себе напишу. Сейчас. Блядь, я не вижу буквок. Пойдите, сейчас я... Извините, НП, я немножко пошла. Моя любимое животное, это мать строгая. Моя любимая это... животное, это шаурмуха. <смех> <смех> Собакака. <смех> <смех> Шоколад. <смех> Шоколадка. Или стрика задница. Блять, какой то чмо Я хуй, блять. Или коровка передачи. <свят> блять. Или шла каблоку <свят> <Прошла к облоку, свят> не. Ой, смешно, Прошла каблоку. О, смешно, блять. Шла каблоку не слышал. <свят> Ой, смешно ебать. Ой. Или леса, бля. Давай, нормально. Просто. Или, ладно, кто мое любимое животное? Свинера. Я щипать буду, гандон. Нормально, давай. Гитарак. Ой, все, я не могу, вырубай нахуй. Или пингвинишка. Все, братан, без второго камера. Я усну сейчас нахуй. Бро, я сейчас все... Я хочу сейчас ну, найти какую-то девочку и обниматься и любиться целоваться. Если б... на меня смотрят и думают, ебать, чел, ты ешь ебищий. Я думаю, ладно, согласен, этот вопрос не могу. Это называется полный генг. <свист> я устал. Ну, давай на второй канал тогда. На втором канале надо серьезно поговорить. Ну, я тебя понимаю, поэтому я говорю, ты обещал тебе типа лучше запустить. Да, да блять. блять. Давай, я. Сейчас запустить на втором канале. Еще кибалт. <свист> чел пишет. Ебать, чел ты уявить. <свист> <свист> Бля, ну вообще на втором канале надо поговорить. <как> да запускай похуй, поговоришь мне <как> пьяный вот, хоть. Вот, смотри, сейчас зарядилась, смотри. Вот раздражано. Вот она была смотри теперь. Может на втором канале что-то посмотрим. Поговори нормально. Хоть аж тебе мучить, похуй, давай поговорим. Да не, ну меня не учит, просто пишут. Да, пишет, ну, ты мне он. пиздишь. Ладно, похуй, короче, все, посетите на второй канал. Настя, спасибо. Как я понял, что это Настя, если тут Настя? Настя, спасибо за тысячу. Ебать, раз раскидала, нахуй. Да, блять, пиздец. сука, в В носе? Да. Все, короче, ладно. Все, спасибо всем огромное, кто смотрел. Ребята, кому нечего делать, можете перейти на мой канал. Второй. Но это лучше для тех человек, которые с Твича. Кто не встреча, лучше не надо, потому там что... Будет тема для да, там будут разговоры просто тычески. там... А так? И что? Так что, короче, можете не заходить, кому не интересно. О, ебать меня нахуй не несёт, ебать.